С тем Макс Лиск, я КВС выполняю, и скоро у нас будет 1000. И новый сыночок Нужно только разрушить вражескую базу. Я беру свой клад. Это такая вот это моя клада. Я его, моя клада. Так, ну что, сейчас будем выигрывать. Просто я проиграл в прошлом ролике. Там, не знаю, какой прошлый лорик, лорик, л... ролик. Лорик. Ролик. Так 1-1, потому что там можно разрушить базу, построить базу. И там будет классно. Вторую базу построить, и я уже буду не квест. Получаю легендарный сыночок, Открою её, будет классно. 2. Опасная игра, знаю. А блин, как-то мимо. Знаю. Да, не так давай, давай по-быстрому. Потом мы с вами даже классно анимации сделали. Помните, я говорю, что тут нет анимации. Оказывается, тут где сниматься? Класс. Хоть какая-то, слушайте. Хоть какая-то, но мне нравится. Так, квест. За Зарушить. Разрушить вражескую базу. Хоть немножко. Враг не знает, где мы находимся. Скорее всего, он будет просто там собирать. Но мы потом узнаем. Тихо хочу тихую игру, хочу тихую игру. Или зачем-то срока тут из база в карте. А да ладно, я дефа зайт, согласен. Проверьте, там, кажется, нет, не не, не, не, проверяйте. Вы только проверяйте... Э, одноглазами Они хоть умеют летать, они такие медленные, нормальные. Как старый добрый временно. А. Понял, где мы находимся. Я не понял, где он. <как> Поэтому будем искать. Так, он понял, что у него есть рыцари, он скорее всего будет готовить к нападению. Вчера одного нападения, тем самым стран труба. Вдруг он нападет и нам крышку Тоже врага тут. А, есть. Он просто ш... Ладно, убивай его. Хм. Враки. Враги здесь. Вон он. Да что ты вот там? <смех> У меня с борточком уже все понял. У меня рассказываешь сердечко есть. Да и ладно арбалет строить да помочь если он такому то возможно он нам строится ага пока с он находится отлично я вижу где враг находится где он показывает также войси говорят бери окей. я должен брать бойсика Покажи, где ты находишься. Возможно, он что-то тут Проверим эту базу. Да ладно. не А тут возможно. Хватит. Никого. Значит, все логично и понятно. Mm -hmm. Блин, сейчас буду армией идти. У нас слишком мало войск. Бегом! 150-150 баксов. баксов, 150 балсов. Можешь, конечно, канку разрушить. Вдруг он вернется там к нам. Ладно, проверьте эту базу еще раз. Ну так будем попадать его, Так, он уже тут все. Вот так уйдем. А, что ты мне делаешь? Ха красава неужели отступать хай он идет к нам эту башню можно ремонт о класс чё разрушил вот блин скотина иди сюда блин куда бежишь туда сюда блин трус подлый кот базар разрушена нет, отступайте. Думай, Макс, Риск думай. Поюш магнитову. Отдайте да мне его. Дай мне его, за Так, дальше у нас... На, а, не там мышка двигайтесь блин твою ж магнито ч не делаете прикалываюсь так пошли уже так чуть-чуть делать Ну, думать пора думать думать а думать я сказал что его там что его там Вновь запускаем ура наконец то ждал этого голем спускают ну, понял чем он тут ладно отступаем в принципе я как то боюсь ждем будет новые юниты так ты не офигел возвращенец так друзья пожалуйста услышите меня я лишь прошу один раз больше никогда не упро не ну... ну прошу вас услышьте меня убрать этих мелких сначала а потом уже большого что чтобы он пролезнул, ты достал. Бро, что ты спишь? Пошел к нам. Давай, давай, трус. Врубай его, скотина. Почему? Потому что я не успел добраться до базы, не поставил вторую базу. Так у меня же голем, друзья. Два голема. Как? Вот как он это сделал? Скажите мне. талехо Он, скорее, что-то выдумал новое. Выдумал отмазку. и не сдал за На ему там, давай. Ах ты, да его да, да, вот там... Хай его просто... Судь, я не знаю, хай Как это делается? Скор, кстати, мы скоро гоняем, вырубим. Ага. Трой из голем. Поздравляю, Максвес. Третий голем. Друзья, конечно, берите голем, если кто хочет. Но будете держать, что я запущу этих три штучки. Тогда его просто головой Голова его просто вырубится. Я ж не знаю чем он занимается Вы сказали что ты вытачишь. Так у нас квест там разрушить базу Черт, Блин твой жмакетов разрушить базу 1000 миллионов класс Новый мировой рекорд 1000 миллионов Что мы провели Пошли уничтожим постройки и все и закончим на этом -мо! Сколько лет, сколько зим! Может две игры гривен, уничтожить а говорят, что мы профиль мы слабаки или чё блин? Можно было вас призывать, согласен Не базу, а ускорялку Я струсил, как обычно На все скотина Иди сюда так, чтобы выиграть нужно призвать армию големчика я не ожидал такого я не ожидал я думаю что 2 на 2 сыграет с галем а оказывается гален запускает один на один. я раньше пускал тоже работал но это ж потом нужно а не сейчас скажите а как так он так быстро построить я не знаю 4 что ли или новая карта добавили которые разработчики мне вообще ничего не говорят скорее новая карта для админов это наверное админ был вот блин, админ без образования. какая громкая Я не знаю как у вас там, найти же сделал. Вдруг у вас там громче. Что он к нам не приходит? Ну не так не может быстро приходить к нам. Поэтому минерал устроен. Может быть к нему прийти. Только к нему пройти нужно какое-то И по-быстрому еще. Вот. И так делать. В порядке, типа того. Давай. давай, мы должны затащить. тащи должны. Ух, эти тебе дам. пожалуйста, смейте сборточек. А то вдруг тут что-то произойдет. Все пошли. Должно узнать где враг наш. Секретная база здесь будет. Никто про это не узнает, поэтому нам будет одна база, секретная. Да, она будет секретная. на базу и собираем войскам. скажите бери еще войска, окей, окей, беру еще войска. Ту базу не быстро, что враг не понял, где мы находимся, да? Лайска только Что, пошли? Пошли. Возможно, он там. На да, проверен пал. Вдруг он там. Да. Ты сам справишься, окей, бро. Давай. Это такая колода, которая, возможно, Оганова победит. И слабых игроков таких вот. Но злых этих вот. Демон сможет. Еще. Поэтому я беру злых. демонов. Так, потихонечку расширяемся. Нужно иметь 200 манов. Да латенько. Нужно поменьше брать. Ну да, тут тоже такое вот. Я понял, где он находится. Можно тут только секретную базу построить. Вторую. На плану. Да что ты потом? Как вообще? Да не! Да блин! Что за О! Он что понял? его тут нету, может тут секретную базу построить? Да что, прям, блин, он все узнал. Разрушайте его. Как? Вот просто как он узнал? Трогнул, и крылатый. Все, кирдыкнул. Не решится. не провалился на воде Как? о красавы да такого игрока не ждал такого сильного удара по спине что нас тут чё ли вымерли а он их вырубил где твои жмагнито где он прячется трус выходи трус выходи да блин не пугай меня чем тут раков до да, рака Твою ж магнитолу. А! Пожалуйста, услышь меня. Услышь меня, пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Помилуй, помилуй. А! Нет, нет, только не там. Только не это. Только не это, подписчики. Помогите. А! Я узнал, где он находится. Я его скрыл. Пожалуйста, сова, вырубай. Давай, давай. Попался, скотина реально опасным враг у меня сердце тукалось О, блин такой мощный чувак был друзья думать ну, тут нужно согласен куда вы идете меня... сбора меня я не хочу вас терять он дает нам время. А может быть что-то время там тянет? Да, твою ж магнитолу, что так некрасиво? Так, так, давай. Нет, твою ж магнитолу, какого черта он узнал про нашу? О, о, о! Твою ж магнитолу, Че прикалывайся? Друзья, я в шоке, я в шоке, я в шоке. Чего? Так? Твою ж магнитолу он таких обычных героев? Что чтобы провезено, что чтобы а Зритель смотрит, дратница, ха-ха-ха, не Блин, ну как то понимать? Откуда столько войск? А, блин, гнала достали, я не успел, он сразу. А, тактика кстати, классные. Но вот друзья, берите, значит, эм... скелетонов этих вот. мертвых скелетонов одного там, ну, берите карту одну. Саву спустил. Угу. Потом, друзья, берите... Потом, друзья, берите этих нолов и этих стримителей. Это очень классная тактика. Даже если проиграли, мы не разрушили базу. Окей. Есть тут смысл. Смотрите, это классная карта. Советую для кого тут хочет менять тактику. яд Да, я тоже классно, кстати, против армии. Он еще базу стрел. <с>... Даже так он настоящий, друзья, берите этих персонажей. Да. Но у меня был, но я не успел. Сол бы запустился, было бы классно друзья квестов будем выполнять что квест им был макс рис сделай квест блин твои ж чтоб его там за но провалил а, -а, а блин квест выполнять Тут за него нужно все делать это вот, блин хау лего да рекомендация говорят блин покупай ну давай уже квест выполним ну друзья я не знаю какого черта но он реально достал против них ничего не работает. то быстро то медленно блин ну когда уже тогда будет нормально уже одна минута проходит 20 секунд я так думаю чуть то нужно придумать сразу то не думай, и просто воюй это тактика помню тактику Говорят сразу стройбазу. Строй сразу строй базу. Или хоть воська, чтобы они патрулировали. Хоть как-то. Поэтому делать такую шахимат делать. Он с находимся, теперь мы не прячемся. Чаще всего он там может. Попался! Я так и знал! Я так и знал! Ебой, все, ему кирдык, друзья! Не, точно! Что, Макс риск, что, прикалывайся? Нет, да. Макс риск, проснись! С воды проснись! Кеймон! Это наш шанс! Твой Макс риск шанс. Иди за окей, бро. Просто атакуйте, пацаны. Это наш шанс, друзья. Он просто поставил, как я разгадал его тактику, рассекречил. Да не бойся, иди, иди, иди, иди, атакуй, бро. Давай. Он, наверное, тоже будет базу строить. Поэтому, друзья, первым делом мы строим тут базу. Секретную. Только, чтобы его построить, можно что иметь? Правильно, куча минералов. Уже май гад войска в отступление в отступление на базу что за вы вы чё прикалываетесь надо мной вы чё дразнитесь на 0 вот уже дразнится подписчики что происходит стоп раскрыли тактику построили подумали Раскрыли тактику. построили подумали. ясно так смотрим у меня куча поздесь. здесь Строим здесь вот такие шахматы порядком Шахматы порядком войска Делаем такие штуки, а, спорточки. Меня также призываем кучу-кучу войск, потому что он... А, тогда мы оторвёмся от врага, от врага. Потом, ускоряем, конечно, базу, Нужна нам база. Это очень-очень важен тактиком. Если он прям просто такой... Кого не смотрели, кстати? Меня не сами так придумались? видите время указал. Так, быстрее, Макс Риск, строить что хоть угодно. чтобы построил, блин. Хорошие воины. Кстати, эти воины могут что-то сказать там, напасть на кого-то. Да ладно. Проверим эту базу. Все, вторая тактика, проверяй базу. А, тут еще вторая тактика, чтобы они тут производили кучу ресурсов, кучу войск. Вот и все. Потом эти тоже будут производить кучу ресурсов, кучу войск. Если он тут врага э, базу строит, то ему киротик будет. А если нет, то нас, скорее всего, войска строит. Значит, точку охраняйте. Наверное, там базу построим. Я не против базу там построить. Одну. Так. Это было, конечно, жестко Я не ждал такого, что все, все игроки так делают, блин. На каждом игре, когда я так на кубках, по кубкам, они всегда так делают. Думаете, они еще такую базу сделают? Нет, потому что че? Я строю тут базу отлично. А вдруг вот базу построит Максериска? То, то вдруг там Максерис построит базу, тогда мы обойдем и уничтожим его. Кердык просто. Не будет. Может сработает? А думаю сработает. Карбоу давай. Так. Да. Быстрее стройте тут базу. Вдруг он тут что-то Кстати. Кто, он за мной? Кто, блин, не я, а левый человек. Пошел. Так. Стройте новую базу. Вы, в принципе, выйдете сюда. Ниндзя. Ниндзя. Любите ниндзя. Тогда стройте. Э, тогда идите за мной. Ниндзя, нельзя убиваем его экономику, чтобы он там еще дольше, дольше работал, дольше страдал. Какие мы страдали, кстати. Базу решил построить. Умный слишком, нахуй. Ладно. А максимум? Нет. А да казарму стройте. Так, на всякий случай. Я понял, я понял. Он уже понял тактику. Валим! Валим! Реально мощный. Так, стройте еще вторую базу здесь. Потом ускоряем то все дело. Регенерашнс. Крылатые. Хорошо, Макс риск. Ну пожалуйста, эту базу, окей, okay, Базу строим, нужно иметь кучу-кучу-кучу ресурсов. Ну ладно, построим одну Так, ускоряем Макс риск. Давай! О, ебой. Регенерашн, сюда. Кстати, он может быть САУ запустить. Поэтому тоже зайдем сову. Селки. Да. Это сова? Не. Размытие, не. Сова, сова, сова, сова, сова. Заметил. Прилатый, пожалуйста, на базу. Сова за крылатыми Не заметил врага Мы там О, ту базу, вот там размытил строит у базы слушай ну тут строит а -а -а -а -а -а -а -а база или капач Вспом. Атаку. <свист> Второй план, это значит огнола и все в этом будет. Также так, базу можно принципе, построить на вот по такой базу. по такой ау, -а -а, слушайте, тут еще хочет Вот тут хочу тут построить, я поздно. война. Nah. все, значит, как бы. Эта тихунька. Сколько тут в войс, кстати, как дэкс. Дэк, лай, сила. Он нову строит. Ладно, все нормально. Назад. Мы строим так же само. Даже производником вчера. Ну а тактика называется скорость производства ну тоже так напал ну, у нас братка вступает о, высокую войску кстати. здесь можно наверное, напасть нет. ну, гад такой тень ремонт просто такой тень. Сумасшедший артой текстовар. того. программе. Например. И тут он такой существительный. Наверное, здесь В здесь, здесь. Блин, сейчас не спробит. Блин, он тушкому войску Почему? Как я выиграть? Тут так нельзя, тут так нельзя. Этот игрок тушкому хитрый. Хитрый, друзья, он тушкому хитрый. Нет ресурса. Да как? Есть не шанс. Ага, я понял. Во. Не знаю, сработает или не сработает, но у нас выхода нет. Летатели умираем. Пойдем еще. Да что-то вот там варвуль строит да порбоу но военните но все войскам сюда все идем конечно нас мало да ладно если ресурсов нас то нет ресурсов реально войскам строим здесь базы такой какой-то блин, построю базу, куда? Эперты К нам идет? Просто вот такой атакуют... у тебя Бам, всех Так, ну всё, пошлите Сюда вот. Блин А реально сильно сегодня... Почему базы не разрушаются, кстати, в раскопочке? Делайте, что базы разрушались Низь, низь, пожалуйста меня слышно Шрики. на отряд и врубать он программ просто реально слишком сильный игрок давай Скоро к нам в поэтому все друзья я вам скажу кое-что он тупица ну реально с ума сойти реально вы слишком сильный стал откуда есть такой лист да твою ж махнутовую во давай есть один шанс если мы это не сделаем то мы терпим даже топы он провалил из одного реально сумасшедший друзья я не знаю что делать Вам мне не жалко всех тех игроков которые вообще ничего не может я хочу его поставить профиль Чем он играет? Чем он может? потом статистику посмотрим А это скотина сейчас побольше кубки умеет да? что такое? Рекса это что-то тебе там вправлю нас стамент занимает да это не разно без разницы Победим макса да? Что проблемы? Правильный... Он тоже сам клады играет, ага. Так быстро поднял куки Ты тоже нам не поднял? 22, нормально так поднял. Воровщик. Так, друзья, чтоб их врагов остановить, этих безумцев, которые сумасшедшие. Да. Вот так. Форьбов на солдатов. Вот так им нужно. Ага, промахнемся. Да ладно, Ага против дальше против аргуль кто будет справляться макс риск ты меня слушаешь кто будет справляться против аргуль ну, а чисто слово кто сильнее против аргуль как я понимаю альфа может все да знаете если никто то просто кинуть. стоп я помню кое-что врага есть башни постройки вот одна постройка. Как он раскрыл? Он читер. Он знает карту? Да. Шахимат, он знает карту. Друзья, пожалуйста, забаньте этого игрока. Он знает карту. Как он знает карту? Скачал какую-то программу? Хитрый сделаны Так, значит, его зовут Рексер. Реально? Рексер? Да, реально, его зовут Рексер. скорости говорить. Затащил бы макс виска. Дошли бы по пехоте. Туда-сюда. Замис что? Заме силу. Армию построить. Вроде в таких вот количествах а тебя оборвет а тут тоже аж говорит что нет вот есть единственный шанс думай бесконечно карты помогите мне пожалуйста тут есть такие наглые противники что капец он просто вырубает нас по-быстрому уничтожит главную базу вот И все это вот тоже главная тактика, как знаю так денеж тоже 5 бас отлично получает 200 а чай не хватает точно не хватает что нам делать подписчики пиши комментариях знаешь ответ пиши а новый затащит если ч сколько численность 3 нормально маны там вроде бы нормально Думаешь, так вот. Двадцать пять, тридцать пять. Окей, треть численности. Тоже очень важно. А, нормально. Сто двадцать хп. Урон двенадцать. Вы сильные. Хорошо, спасибо. Хоть что-то за что там. Ну, не хватает. Ну а колода, поздравляю Макс Риск. Что не провалил бы. Всем удачи, пока.